Всем привет, с вами Соник, у нас, у нас сегодня новые, но, новые карты, новые режимы, в общем, давайте, давайте начинать, чтобы Брал Старс. Видно, все поздоровались, Это новый режим, айс Cream типа мороженщик, наверное, думаю, все знают эту игру четыре части вроде. Вот мы сейчас покажем, как играть. Вот сейчас, надеюсь. Вот сейчас, да. Вот, типа, вот это мороженчик наш. Ну вроде рот зовут, не ошибаюсь. Ну, нужно рот, рот. Вот должен называться мороженщик в этой игре, вот мороженщик вот эти охотятся со всеми, игроки есть, которые банки берут, вот, вот. вот там вот мир вот у нас И вот вот обьется. Четвертая часть мороженщика, не ошибаюсь. Я редко играл морожечка, я мало играл, так что может что-то и не знаю. Вот, он, наш мини рот, еще вот робот, ну тут он будет называться Борис, Борис будет за нами бегать, тут так, ну а пока, ну пока если вы хотите, чтобы я занял топ Давайте, давайте за 3 секунды вы поставите лайк, подпишитесь на канал, на колокольчик. на оставить какой-нибудь комментарий, а то реально никто не подписывается. Типа, да, никому не нужен. <с> давайте, давайте попытаемся сделать как-то мне попопулярнее. Поп Поможем. Поможем мне стать популярнее. Поэтому просто те, кто не подписан, подпишитесь, правда будет настолько хорошо да конечно тут маму уж морожечкой не вот загасили ну, просто на тех кто правда, не соблюдал бывает весни в общем давайте за 3 секунды это сделаем раз два три успели молодцы просто заходим так еще один бои бежит ну что, не да, отскачу. Бедный бар. Бедный бар. Оп. Так, сейчас. Так. Так. Сейчас мы будем троллить робота. Беги, беги на нас. Робот. Опа. Оп Найс. Ах. Че думал? Ну, че думал робот? Как тебе? Такой блин. Ну, ладно. Давайте, о, о, не о, <служив> Сейчас давайте кикнем. Да ну, сейчас давай сейчас заново сыграем. Такой. Вы... но все равно вступайте в клуб это бесплатно 46 участников и места, понимаете? почти половина клуба набралось давайте вступать давайте набирать наш клуб быстрее давайте вторую карточку проведем покажу, как вот действует. Я кстати, вот, типа, вот посмотрите, вы видели Ужаву, да? Вы видите там? Я выбил лук. Позавчера где-то выбил лук. Мне очень было приятно. Да, покидывают наш клуб. Угу. Давайте сейчас вторую карточку. Но ну, а потом мы перейдем на другой кар карт. моим, новым. Идеал. Как разбросить, я выдумываю. Вот я открыл, открыл старпоинт в ящики, в мегаящике, потом в большом ящике. Вот в выпало, ну, там у вас 7 предметов. Спросите, что мне еще выпало тогда? Я вам скажу, это пассивка. Но на кого? Простите. А его? у меня есть Так круто. И большая к сожалению, ничего не выпало. Это бракованный ящичек. Ой, я вам еще подбирал мне нужно ульту, ульту, ульту, ульту, дай мне ульту, я свой. Эй, дай, эй, дай мне, дай, я хочу ульту. Мне нужна ульта. Ладно, ладно, я пошел. Эй, можно ульту? Может. Ладно, никто ульту не хочет. Значит, давай, давай, давай, давай. Опа! Так, вот, хорош. Ух, так, ты видел что Ай, Ай, не, мог... не мог вести этого, вести этого Бариса. Иди сюда. Должен да, уйди. На. На. На.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 Вот так Весело Считаю карту, видите, это еще одна карта шедевр. Ну, называется, но вы набили его. Возможно, а вот Алды догадывается, что это за карта. А может и нет. Ну, в общем, мы не одну карту, не скажу, какой вы уже догадаться в комментариях. Давайте догадайтесь в комментариях. Какой это ремейк-карта. Нет, душухов не будет. Даже душухов не делал. В общем, правило до да, легкие почему обычный мини там догонял в порядке ну, просто так обычный как как бы создавалось как обычно обычно шитая карта поэтому вот так Дизлайки ставят но вы так не поставите, пожалуйста, дизлайк Не надо, как они Поставьте вы лайк like. Так Опа Так, где он Ох, какой маленький краблик. Так, опа. Так, ладно, давайте спрятимся пока. Там, так мы снимем Можно прятаться Так, уже твоих убили. Блин, робот? Робот! Нет, нет, а робот не... Ух, ух. Робот отвлекся, робот отвлекся. Так, да, блин, меня спалили. Чёрт, меня спали... спалили, походу. Где? Где, блин? Ну, я... Давайте, вот, немножко держаться здесь. Можно мы туда фармин на комнате? Да, блин, блин, да, блин, да, блин, да, блин, ну, не ну, парни, плохо. Я, блин, да, блин, блин, да, блин, блин, Как посмотри карту, вот интересная, реально, х, прикольная карта. Я что были не на чуртики, но их по пофиксил. О, смотрите, план. Давайте третью карту посмотрим. Сделал? сам <facial> Ой, лу ну ноудаблером моего лутня. Но Мне очень пх, повезло с лу. Поэтому. Смотрите. Сейчас каточка. Так, шипы. Много. Ой. Ой, это очень тяжело. Ой, ой, ой, ой. ой, ой, ой. О, о, о, о, о. Опа. клаусу в этой карте наверное так давайте лук ну, на морожечку давай-давай иди сюда иди сюда давай. Девушка, иди давай. Девушка, сюда иди сюда кстати недавно вышел новый джим баскетбой мне очень понравился а вам? Хотя бы он был тоже прикольный. Ну, по-моему, будет уже создавать карты. В итоге мы их реально у нас очень прослели. В общем, да, такие карты, вот такая карта, вот такая карта, новый лабирин, и такая карта. Всех показываю. Ради кубочка, лайк обязательно. Вот ради кубка. Просто кубок просит. Лайк. Пожалуйста, кому-то подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, на с вами был я, Соник, подписчики Всем пока!